Рафт и не только. Ну а мы, конечно же, начинаем, друзья. Итак, за кадром мне, значит, удалось наваять вот такой вот плотец, да, насколько ты помнишь, у меня он был гораздо меньше, но немножко поплав, да, пособирав ресурсов, я решил все-таки расшириться и теперь мой плот выглядит достаточно а, внушительный, да. Я здесь построил второй этаж, как ты можешь наблюдать, здесь я решил обустроить себе мини-склад. Да, здесь у меня будет храниться вся необходимая продукция, тут я, наверное, скорее всего размещу какие-нибудь дополнительные помещения, возможно, здесь поставлю какой-нибудь сортир, а может быть какие-нибудь грядочки. Ну и, как всегда, нас одолевает жажда, нас одолевает голод, который мы будем постоянно стараться а, удалить. Так, ну что ж, что мне тут еще нужно сейчас сделать? Давай мы с тобой посмотрим. Так, недавно, кстати, я скрафтил еще себе ласты. И самая фишечка, которая у меня теперь имеется, это шлем пилота, как ты, наверное, уже увидел. Да, я его нашел, наткнувшись вот на тот вот -то остров а, с самолетом. Да что ж, давай я тебе продемонстрирую, что там у нас на самом деле есть и что за самолет. Пойдем-то мы посмотрим. Данный остров с самолетом попадается достаточно редко в твоем путешествии. А, мне за всю игру, сколько я наиграл в рафт, он попадается всего лишь второй э, раз, да, и можно сказать, мне несказанно повезло, что я на него э, набрел, да, вот такой вот имеется здесь у нас самолетик, пилоту которого очень сильно не повезло, и он, видимо, летел, куда-то спешил, может быть, у него закончилось горючее, он вот сюда вот упал, прям-таки на макушку данного острова, в этом самолете здесь я нашел на сидении шлем, который у меня сейчас на голове, да, ты уже видел, вот этот вот. И здесь еще вот на заднем сиденье, у нас был небольшой контейнер с различными интересными э, штукенциями. Продолжаем заниматься перепланировкой. В данный момент мне сейчас нужно вот этот вот ящик переставить тоже в другое место. А тут как раз-таки акула на меня налетела. А ну иди отсюда! Да что ж такое, а, друзья? У меня закончилось мое металлическое копье. Ладно, кусай уже. А кажется мне, что освещение маловато на моем плоту. Надо будет как-нибудь заняться э, проведением освещения. У меня уже, по-моему, открытый какой-то чертеж имеется Сейчас, наверное, я этим займусь Вот сюда вот мы третий ящик поставим Да, аккуратненько они у меня здесь расположены Почему именно здесь? Да потому что мне будет так удобнее приносить какие-нибудь а, ресурсы Так, ну что я хотел? Давай мы с тобой посмотрим, где у нас какой-то осветительный а, прибор у нас имеется Или же его надо еще изучать Так, в этой графе у нас есть подсвечник И вроде бы все Так, а, подожди-ка, давай мы сначала посмотрим Мы же, может быть, его не изучили еще Так, давай посмотрим где у нас находится какой-нибудь... Ага, вот он, факел. Давай-ка мы научимся его делать. Мы изучили фонарь. А в какой графе его можно найти? Давай посмотрим. Мне кажется, в самый последний. Да, вот у нас фонарь. Он, он крафтится из четырех из единиц хлама и из шести досок. Так, а у меня есть такое количество хлама? Давай посмотрим. Ресурсы у нас заканчиваются. Я бы, наверное, сейчас уже продолжил свое путешествие. А то иначе мы рискуем тем, что мы останемся... А, без а, необходимых нам ресурсов В частности, мне нужно дерево И мне, да, видишь, дерево заканчивается Поэтому мы, наверное, сейчас с этим островом распрощаемся И поплывем дальше Поплыли Снимаемся с якоря Ну и так как у меня жесткая нехватка сейчас в древесине Мы старым дедовским проверенным методом Продолжаем вылавливать проплывающие мимо нас деревяшки Также можно пустить на древесину вот эти вот выращенные пальмы Которые я начал выращивать с целью того, чтобы у меня немножко... Древесина начала уже прибывать, а не убывать У нас сейчас ее очень много уходит Это и на разведение костра На барбекюшницу это два Ну то есть костра в я имел в виду. Третье это вот на эти вот печки Четвертое еще на что-то Так вот там вот бочка проплывает Да, занимаемся сейчас сбором ресурсов И посмотрим, что попадется на нашем пути во-вторых, мне надо бы пришвартоваться к какому-нибудь острову, да, и поискать там какой-нибудь хлам. Очень сильно у меня сейчас нехватка именно в хламе. Так, подожди-ка, я еще не подготовился, кыш! Кыш, отсюда акула! Она хочет сломать мою ловушку. Она хочет сломать мою ловушку! Ловушку я ей точно не дам сломать. Ловушка это, блин, мое все. Так, все, надо срочно делать нормальное копье. Просрал я бочку. Еще одну просрал. Ящик тоже просрал. Вот она любит нападать в такие моменты, когда самая такая интересная ситуация намечается в плане того, что у тебя бочки проплывают мимо и так далее. Вот зараза такая, неспростая зараза называй, потому что она любит очень сильно пакостить. Так, все, начинаем, ребятки, заниматься добычей дерева. Нам его понадобится очень большое количество, потому что я хочу из своего плота сделать конфетку. По курсу у нас остров, кажется, намечается. И вот, наверное, сейчас мы в его окрестностях и поплаваем. Ох, как же я люблю в рафте рассветы. Ты посмотри, какая красотища-то. А, ох, да загляденье. Ох, да липота. Хоть картины пиши, садись. Так, мы проплываем уже мимо, мимо этого острова, так что, наверное, давай мы с тобой сейчас, э, как бы нам не проплыть совсем, уже немножко с флагом, точнее, с нашим парусом, подрегулируем немножечко, да? А вот так, наверное, будет нормально. Подожди. Главное, нам не цепануть его. Почему я не хочу сейчас цепляться за всякие объекты? Да, потому что я свой плод сейчас проектирую по течению ветра. Чтобы у меня он никуда не накоренялся. Так, подожди. Наверное, в другую сторону мы сейчас его откроем. Парус вот так вот. Вот. Все, не цепляем же ни за что. Отлично. И вот здесь, наверное, мы и встанем тогда. Все. Можно бросать якорь. Да, здесь отличное место. Здесь мы как раз-таки поплаваем и поищем какой-нибудь... Хлад, блин, зря я сейчас высадил, потому что могут прилететь чайки. Слушай, а мне же можно построить пугало? Для того, чтобы чайки наш огород не атаковали, пока нас не будет здесь, да? Мы давай с тобой научимся делать пугало. Ага, вот оно, пугало. А, гвозди, в принципе, нужны, да? У меня вроде где-то были гвозди. Давай поищем, по сундукам, пошаримся. А, так, так, так, так, вот они, 4 штучки. Отлично, пугало мы сейчас сделаем. И можно его куда-нибудь вот сюда вот пиндюрить, чтобы у нас чайки отвлекались именно на пугало. Да, здорово, чувак, как жизнь-то? А теперь есть кем поболтать в свободный час. Теперь можно смело попытаться разобраться с акулой. Ах, ты ж зараза такая, ну все, сейчас-то я готов. Опять она, смотри, мои ловушки трогает. Она все время пытается съесть мои ловушки. Чего ты там прилетела, распищалась? А ну иди отсюда, пугало в голову клюет. Надо, знаешь, что одеть еще, ласты будет. Куда я спрятал ласты? А, вот они у нас, ласты. Так, ласты одеваем. Ну что, акула, пришел твой час расплаты, иди сюда. Сейчас будем воевать с акулой. Ну-ка, иди сюда. Сейчас я тебе покажу мастер-класс. Я чертов кунг-фу против акул изучал в свое время. Тебе теперь точно не повезет. Иди сюда, зараз, такая. Есть такое дело. Уничтожаем мы этого супер-хищника. Поплыли, мы сейчас в ластах, кстати, да. Власти гораздо быстрее наш персонаж плавает. Вот он. Вот оно то, зачем мы сюда с тобой приплыли. Нам нужно очень много хлама. Он у нас сейчас в приоритете. Мне хочется проплыть туда и посмотреть, что у нас там есть. Так, медь мы тоже забираем. Стараемся забирать все ресурсы, которые более-менее ценности себя представляют. Вообще, здесь в рафте ценны все ресурсы практически. Мы всегда можем найти применение им. Так, ох ты, вот эта пещерка. Здесь, смотри, существуют остатки цивилизации. И здесь, кажется, раньше жили люди ящичек. Отлично! Смотри, сколько мы в нем компонентов разных нашли. Замечательно, это нам пригодится. А дальше что у нас тут такое? Ох ты! А здесь, я так понимаю, типа комната отдыха, да, с таким бассейном была личная. Неплохо тут устроился человек, который здесь раньше жил. Возможно, он и здесь сейчас где-то живет. Просто отошел немножко. Может быть, даже мы когда-нибудь его встретим. Ну что ж, поплыли дальше фармить хлам. Ага, вот она! Вот она, друзья, приплыла уже подруга наша. Иди отсюда, оп! Ох ты, в ластах получается уворачиваться даже от ее атак Ты посмотри, как я лихо это делаю Ну-ка Оп, оп, оп, оп, опа Получилось, друзья, смотри-ка Вот эта фишка, я не знал Оказывается, можно уворачиваться от атак Когда мы находимся в ластах Очень быстро наш персонаж плавает И можем вот просто от нее удирать Да, смотри, влево, вправо Ну иди сюда, давай, попробуй, укуси меня, опа Не попало, еще разок, подожди, тону ну, друзья, похоже, я быстрее утону Чем меня акула загрызет Тихо, тихо. Ну давай, попробуй, укуси меня. Ну-ка, оп, опять мимо. Красота просто. Я не знал, что О, при наличии ласт есть такие огромные плюсы у твоего персонажа. Ты посмотри, она мне вообще ничего сделать не может. Она меня просто даже укусить не может. Интересно. А, да, смотрите, я даже... Это, скорее всего, какой-то баг, друзья. Я просто-напросто собираю ресурсы. Акула, смотри, мне ничего сделать не может. Скорее всего, у нас немножко акула забоговалась. Нифига себе, я так быстро плаваю, что акула даже догнать меня не может. Охренеть просто. такие все-таки офигенные плюсы у наших ласт. Сразу же надо зажарить акулу. Обожаю запах акульевого мяса по утрам. Вот это аромат, я понимаю. Вот это у меня барбекю получилось. Ты смотри, какая красота. Так, хорошую пугало. Вот это у вас аппетит, однако. Такие мелкие, а такие прожорливые. Ты посмотри, деревянное пугало сожрали, пока меня не было полностью. Вот реально чайки, они есть чайки. Ты посмотри, такие мелкие, а такие... Просто прожорливый, но зато мой урожай уцелел, и хотя бы на этом спасибо. Ну-ка, вот это я понимаю, вот это светит хорошо. Что, зритель, ты думаешь по поводу моего плота? Пиши, пожалуйста, в комментариях, мы с тобой непременно все это дело обсудим. Продолжаем рубить деревья. Сломали топор, что ж ты будешь делать, как без топората? Но у меня еще есть каменный. Да, по поводу эффективности, я не вижу какой-то суперэффективности, кроме скорости рубки у железного топора. Больше ресурсов, мне, как кажется, он не дает. Ровно такое же количество, как и с каменного топора. Поэтому все-таки актуальной темой является каменный топор, потому что он ну, более, можно сказать, экономичный. В его изготовлении используются всего лишь камни, а в изготовлении железного топора, естественно, используются железы, которые мы пустим на более потом существенные апгрейды плотах, такие, например, как усиление его корпуса, чтобы нас акула не кусала. Да, лук нам определенно пригодится, потому что на некоторых островах нам будут встречаться такие хищники, как птички. И вот их без лука практически вообще никак не уничтожить. Да, готов наш лук. Мы его будем брать тогда, когда это будет необходимо. А пока мы его убираем вот сюда. Дальше нам, наверное, необходимо будет засадить наши грядочки. Так. Берем два семени и засаживаем наши грядочки. Поливать не забываем водичкой, иначе у нас семечки не вырастут. Да, запомни, если у тебя вдруг что-то не растет, значит ты сам накосячил, забыв полить это водой. Но есть один плюс. Во время дождя... Это все у нас дело поливается автоматически. Так, и я забыл, конечно же, сделать стрелы. Пластика взял, дерево взял. Давай мы с тобой немножко наклепаем стрел сейчас. 20-30 штук, я думаю, пока, пока будет достаточно. Вперед к приключениям, капитан! Нас ждет много всего интересного. Пока что острова у нас беспонтовые, но для того, чтобы найти... что, Ох, черепашки-то, посмотри, плавают. Ай да красота! Как они близко, а какие вы здоровые! А, а если вас зажарить... Интересно, можно вас зажарить на удочку, я не знаю, накернить? Так, ну что ж, для того, чтобы не стоял прогресс на месте, давай мы с тобой все-таки сейчас попробуем сделать еще что-нибудь технологически интересное. А для этого попробуем использовать уже медные слитки, которых мы нажарили с тобой немаленькое количество. Давай попробуем изучить сначала, что можно из них делать, из этих медных слитков. А можно из них делать вот такие схемы и вот такие вот обычные Батареечки. Я так понимаю, что с помощью них мы сможем сделать какие-нибудь новые технологичные устройства. Так, ну что ж, давай, во-первых, проверим, где у нас делаются микросхемы. С помощью сока Лианы и обычные батареечки. Раз. Батареечка готова. И сразу же давай микросхема. Нужен пластик и нужен сок Лианы. Достаем все необходимое. Так, сок Лианы у нас где? Вот он, да. И делаем также мы сейчас схему, потому что прогресс не должен стоять на месте, прогресс должен двигаться э, вперед. Давай-ка мы сейчас сразу же изучим то, что мы с тобой сделали. Во-первых, это батареечка на изучение пошла. Что мы можем делать с помощью батарейки? Пока что я не вижу, но скорее всего нам недостаточно просто одной батарейки. Давай попробуем изучить еще и схему. Тадамс! Есть такое дело. Много чего сразу же доступно становится. Надо сначала отогнать чаечку и собираем урожай наш. Да, давай попробуем, сделаем сейчас то, что мы с тобой открыли. А именно, эта антенна используется приемником. Давай попробуем ее изучить это раз. Следующее это у нас сам приемник. Это два. Еще с помощью схемы мы можем сделать сплинкер, так называемый. Он может автоматически поливать посевы. Правда, не хватает батареечки. Так, делаем сплинкер. И соковыжималка у нас имеется. Можно делать вкусные коктейли из базовых ингредиентов. Ну что ж, а мы продолжаем апгрейдить свой плод. А для того, чтобы мне можно было здесь разводить животных, мне нужно сделать какой-нибудь интересный загон. Типа вот такого, да, вот здесь. Ну что ж, давай мы все-таки с тобой сейчас сделаем. У меня уже где-то были рецепты этих грядок, да, интересных. Вот лужайка она называется. Для ее производства нам нужна грязь. грязи у меня также должно быть. Вот я собирал. Мы с тобой сейчас сделаем как раз-таки две штуки. И мы, наверное, разместим их где-нибудь вот а, здесь, да, посередине. Здесь будет одна лужайка и здесь будет вторая лужайка. Вот таким вот образом мы их разместим. Я надеюсь, одного такого загона, небольшого, будет им достаточно. Вот таким вот образом мы построили все это дело. Так, нужна пресная вода. М -м -м, каким же образом мы ее здесь будем сейчас э -э загонять сюда пресную воду? Давай мы с тобой сейчас, знаешь, что... Найдем тот самый сплинкер, который мы с тобой открыли. Где же он находится у нас? Сплинкер-то. Вот он, сплинкер. Что на него нужно? Пластика. Нужно много очень. Нужны болты и нужна одна микросхема. Насколько он поливает, я не знаю. Но я думаю, вот таким вот образом, если мы его установим, будет просто идеально. Где у нас указывается, сколько мы залили сюда воды? Ага, во, полная. Полная бочка воды. И, я так понимаю, нам нужна еще батарейка. Отметь есть, батарейка имеется. Давай попробуем, испытаем. Так, батарейка стоит и можно как-то включить, наверное, его или нет? Или он автоматически будет делать свое дело? О, поперло, друзья, Поперла. И вот таким вот образом наш сплинкер орошает вот эти вот лужайки. Ну да, нам сейчас нужны звери а, для того, чтобы все это дело у нас функционировало гораздо лучше. Поэтому нам нужно найти остров с этим самыми зверми. А тем временем Сплинкер уже сделал свое дело. И, как мы видим, у нас уже здесь даже выросла травка на наших лужайках. Ну что ж, осталось только заселить туда каких-нибудь животных. К сожалению, акулу нельзя туда поселить. Была бы возможность я и акулу бы туда запихнул. И было бы вообще просто а, идеально. Ну что ж, а по поводу поиска животных и прочей живности, мы, наверное, этим займемся уже в следующих наших видосах выживания по рафту. Что ты, зритель, думаешь по поводу моего выживания? Пиши, пожалуйста, свои комментарии размышления мы с тобой конечно же все это дело обсудим также пиши предлагай какие-нибудь фишки которые ты знаешь и которых не увидел у братишки скратчи которые он не используют с удовольствием буду брать все советы во внимание и применять их уже в своих э, видосах продолжай дальше играть только в самые крутые топовые игры приятного тебе геймплея еще обязательно увидимся и услышимся продолжение конечно же следует